Итак, здравствуйте, дорогие друзья. А я Светлана Филатова. Итак, первый фрагмент. А так. А, а, да, здесь я а, убрала звук. Потому что, ну, чтобы не попасть под авторские права, так как это от первого канала, поэтому не переживайте, сейчас звук появится, когда уже пойдет интервью. Здесь в этом фрагменте идет а, такой, ну, это фрагмент видео, где она рассказывает о том, как происходит обрезание. А, ну, и здесь, конечно же, меня повергла в шок это действие. А, вот смотрите, она сейчас делает женщине. Она просто взяла женщину и вот прям даже не извинилась. Абсолютно не. А, но ну вот она обрезала ей клок волос она обрезала ей все на свете там и даже даже не извинилась в этом фрагменте этот фрагмент стал мемом его стали показывать везде и вот благодаря и в том числе этому фрагменту и другим которые она показывает в общем то она и стала популярной людям стало нравиться вот это то что она рассказывает показывает и вот э, мы с вами таким образом э, увидели феномен елены малышевой есть вот эта наглядность которую она демонстрирует она конечно же безусловно это ее такое ноу-хау может быть может быть она у кого-то это все взяла не знаю важно что вот это понравилось нам с вами публике да это здорово она действительно в этом плане но ну, была первопроходцем казалось бы какие-то такие банальные ну такие вещи довольно специфические о которых мы с вами не знаем она рассказывает вот так вот на наглядных примерах и нам это становится понятно вот в этом плане я ее полностью поддерживаю и вообще она в этом плане молодец ну и смотрите теперь а сейчас мне пожалуйста поставьте плюсик если все нормально будет со звуком понятно почему потому что у нас был такой цикл который назывался я уж не помню как точно, потому что на телевидении у нас все названия короткие, но суть была в том, что нам дала медицина э, древних времен. Какие вот смотрите говорит она это вот сейчас как раз остановилась эмоция отвращения да? ну, это это я так по ходу это особо ни о чем не говорит больше конечно говорит о ней как о человеке тот фрагмент который я показала без звука она даже не извинилась перед той женщиной которой она обрезала клок волос она просто сказала мы вам новый свитер дадим ну и так как то вот как естественно вот Но меня это очень сильно резануло потому что ну как бы это не некрасиво получилось да вот такая наглость а, с ее стороны какой цинизм а, который вот прям сразу мне бросился в глаза угу. для древних народов что от нее осталось в современности и там речь шла об иудаизме вот и обратите внимание она отсела на... в начале того как говорила и сейчас опять таки а, пытается найти место поудобнее сесть о чем это говорит конечно же эта тема ей но ну, ей довольно Неловко о ней говорить. О а, да. а кошерности, потому что это сплошь санитарно-гигиенические правила, но завернутые в такую религиозную упаковку. А, да но а, что касается ну вот того как она рассказывает да она она говорит и ей неловко об этом говорить с одной стороны но с другой стороны она ну вот там если интервью посмотреть она рассказывает о том ну почему все так вот прям взбеленились почему все так отреагировали я на самом деле рассказывала абсолютно банальные простые вещи которые в общем то ну для меня это ну не вызывает никакого стыда на самом деле конечно же для них это тоже вызывает стыд но у нее это тоже вызывает стыд но она как сказать просто она понимает она очень грамотный маркетолог вот и я потому как разобрала ее я поняла что самое главное ее качество это грамотный грамотный маркетинг а маркетинг вообще вот, всего всего что она делает она все делает ради какой-то цели это еще знаете психотип параноял который ради своей цели он он абсолютно все выстраивает. Ну, это мы узнаем дальше. Следующий фрагмент. Вы вот хотите было, сказать, что вы, вы до первые. этого ни разу не сталкивались с шовинистским отношением к тому, что, грубо говоря, простите, жопа есть, а слова нет? Никогда. Не писали письма, как вы имеете право говорить о влагалище нет. с первого конца. Ну, здесь, конечно же, она врет. А, конечно же, она сейчас... Ну, предыдущий фрагмент, да, когда она там говорила, что а, это же такие простые вещи, да, вроде бы. И сейчас она продолжает вот в своем образе быть. А, она, ну, во-первых, вот когда она говорит «никогда», давайте еще раз к этому вернемся для того, чтобы четко отследить ее реакцию. А, грубо говоря, простите, жопа есть, а слова нет? Никогда не писали письма как и смотрите а на ее лице улыбка дальше вы имеете право говорить о напрягла подбородок посмотрела вверх то есть конечно же она сейчас играет она в образе она она отлично понимала какую реакцию она какой реакции она хочет и она этого достигла сейчас она сидит как победитель она сидит как человек достигший своей цели в общем то но сейчас для ее образа сидеть и говорить вот смотрите какие вы все дураки да но на самом деле она так думает она понимает что мы все визуалы в большей степени да и нам надо вот эту картинку давать нам на нас надо удивлять поэтому она нас удивила она дала нам картинку дала вот это э, визуализацию и сейчас она конечно же понимает что этого она и хотела достичь но э, по этому образу который она пытается нам показывать это не входит вот в этот образ она должна говорить что я же вообще на самом деле занимаюсь наукой я на самом деле стараюсь вас, вам образование какое-то вот помочь с медицинскими какими-то вещами до да, рассказать вам помочь разобраться до да, чтобы вам было лучше ну то есть вот она как бы для нас это все делать на самом деле это вот четко говорит о том что она это сделала для того чтобы ну как то сейчас это называется хайп хайпануть правильно ну и вот эти вот все вещи она конечно же делает с упором на то что о ней заговорят ее заметят, и ну это привлечет к ней больше внимания. Дальше. Полагающе с Первого канала. Никогда. Нико... Никогда, видите, и плечом пожало. Конечно же, говоря, нет, вот это вот не знаю, но даже не то, что вот прям она специально это делала, но она рада результату, который получился. И вот поэтому вот это пожимание плечом. Тогда вот кстати видите замедленная подбородок не скажу вот это у нее проскальзывает вот это вот очень часто когда она вот эта саботирующая позиция когда э, вот мы еще сегодня много раз увидим вот эту саботирующую позицию когда она не готова давать информацию которую от нее ждут она всегда напрягает подбородок здесь же подбородок э, э, на поднятом лице до да, поднятой челюсти говорит о том что вовсе она не ну, как бы не, не удивлена ничему. Она не скажет так, как на самом деле. Она просто сыграет а, роль, сыграет вот это вот удивление, но это, тут удивления никакого нет. И это как раз больше вписывается в ее планы, нежели а, как-то ее испугало. А, да, тут даже а, отвращение, видите, да, вот а, в какой-то момент. Вот-вот плечи плечами пожимает но все все говорит о том что вот этот результат которого она достигла возможно она его так прям не планировала но то что так получилось она очень рада и это сыграло ей на руку а, так так так так вот смотрю Пыта... Так, так, так. Одно слово, сколько эмоций? Да вы знаете, у нас на самом деле очень много тут эмоций, мы разбираем. А, ну, давайте следующий фрагмент. А плечи это об чем, спрашивает Канди. Это удивление, когда человек говорит или отрицательные, или положительные речи, да, он кивает, это иллюстраторы, жесты иллюстраторы. Но если человек говорит что-то утвердительное, да, вот кивая, предположим, но плечо поднялось, значит, подсознательно человек до конца не верит в то, что он говорит, он сомневается. А вот сейчас поставьте, пожалуйста, плюсик, кто... Меня понял. У кого нет вопросов? У кого, если есть вопросы, попробуйте написать в чат. Но я боюсь, что я не успею выхватить взглядом, потому что чат двигается, естественно. Так так так так Ну плюсики чтоб я видела что вы не ушли плюшки есть потому что сейчас весна скоро нас отпустят уже отдыхать на море поэтому давайте жирочек мы будем сбрасывать не будем мы сейчас есть тем более сегодня мы затронем те, тему диет а это тоже очень интересно а, так так так а, я не пойму а отчет так мало плюсов а, где где все куда все ушли Плю... так э, светлана все понятно Uh, так, подписалась всем привет. Да, если кто-то еще не подписался, то вперед лайк uh, like этому видео и подписаться обязательно. Это просто, знаете, uh, проверять буду. <смех> да, шучу, конечно. Uh, следующий фрагмент. Uh, поэтому сказать, что мы сидим и думаем, произнести ли слово влагалище в четверг, а половой член в пятницу, чтобы прославиться на весь интернет, у нас этого просто быть не может. Прежде всего, потому что нас эти слова не пугают и не шокируют кстати не пугают и не шокируют. но ну, и вот подбородок напрягла конечно же она сейчас нам вот когда она говорит вот, не не говорит правду она всегда напрягает подбородок она всегда то есть когда вот не не ждите от нее правда если она напрягла подбородок вот я когда уже просмотрела все э, ну, все все по ней да вот ее изучила ее базовую линию поведения и я знаю что когда она говорит вот в образе там или еще что-то ну, в, в каких-то таких вот с какими-то еще целями вот она всегда напрягает подбородок если у вопрос неприятный когда они ну, вот, не хочет она сказать нам какую-то информацию она напрягает подбородок поэтому здесь конечно же она в образе и рассказывает о том что вот она такая белая пушистая она просто случайно как бы там произносит просто потому что она врач но а по поводу врача мы еще поговорим а, но значит что касается вот этого что она сейчас рассказывает, что это все происходит естественно ничего подобного это э, на самом деле ее маркетинговый ход она очень э, пышно и э, хорошо сдабривает э, всю информацию которую дает вот этими вещами которые очень хорошо хаваются хаваются публикой вот э, я уж прошу прощения за такую, ну, та, такую э, терминологию но тут тут как раз вот именно это и подходит потому что она отлично понимает что мы народ который но ну, довольно стыдливый да, говорить о таких вещах это своего рода революция и она это четко использует в своих передачах и сейчас вот она рассказывая о том что как бы я такая белая пушистая просто я хорошо выполняю свою работу ничего подобного здесь как раз очень велик элемент того что ей надо удивить а поэтому она очень хорошо это использует это действительно так да видите вот а, подбородок плечи ну вот все это а, не, не буду сейчас еще раз пересказывать идем дальше следующий фрагмент а, да лицедейка вот а, очень хорошо подходит это слово в данном случае так а что я а, что-то я так вот тут лучше а, так значит следующий фрагмент вот э, очень интересно как относятся к ней подчиненные вообще э, по вообще человек конечно же не вот то что я сейчас рассказывала по поводу того что вот она сейчас какие-то революционные вещи показывает да вот э, эти все макеты все это с одной стороны в общем то э, можно сказать отчасти за гранью но это, это можно понять она же работает на телевидении и ей надо вот какие-то вещи делать чтобы э, программа нарабатывала хороший рейтинг до да, э, для того чтобы ну, процветать для того что ну ее успешность напрямую зависит от того как она сможет заинтересовать нас с вами поэтому вот то что сейчас мы с вами рассматривали в этом криминала особого нет но мне было интересно посмотреть как на нее вообще реагируют ее подчиненные вот здесь мы с вами сейчас посмотрим, а, да, давайте внимание, во-первых, она указательным пальцем показывает на подчиненных, как мы понимаем, указательный э, палец это указывающий э, указывающий перст, да, а мы им не, ну можем вот так вот показывать только на тех кто будет выполнять наши распоряжения поэтому в данном случае конечно же она даже не приемлет мысли о том что здесь вот это неуместно соответственно она привыкла так жестикулировать в отношении тех людей которых сейчас вот мы видим ну значит это говорит о ее но ну, можно сказать доминирующем положении. но это в общем то и неудивительно да там много фотографий ее там на стенах. Ну, да, хорошо, она звезда, она себя там развесила, культ личности в какой-то степени. Но это, ладно, еще куда не шло. Давайте все-таки на реакцию ее подчиненных посмотрим. И может быть это такая, знаете, игра просто с ее стороны, да, которая, ну, как бы шутка, да, которую, ну, в шут воспринимают да ну все на равных давайте посмотрим на равных ли с ним с ней ее подчиненные еще работает со мной я даже не знаю с 905 года а Женя с 905 года Женя Елена Васильевна бывает не права Говори, что я святая. А вот смотрите, теперь реакция. Она, во-первых, закрылась. Она сначала испугалась, потом закрылась сумочкой. Челюсть вниз, когда говорит, отступила. О чем это говорит? Она очень боится Малышеву. И поэтому ей сейчас надо вот сказать так, как надо. А, при этом, конечно же, она пытается держать лицо, там все такое, но а, вот в данном случае сразу понятно становится, а какие отношения у них в коллективе. Права, да? Она при... умеет призна... отклонилась корпусом, да. Но ну, видите, что оборонительная позиция. Только только не трогайте меня, пожалуйста. Вот о чем говорит а, ее вообще все тело. Своя... Ни один человек не может быть ну, видите она сразу начинает ее оправдывать но ну, она понимает что может быть она где-то сплоховала может быть не недостаточно правильную реакцию дала а, понимает и понимает что ну, на всякий случай лучше похвалить да но это обычно происходит когда человек боится другого человека и старается к нему заискивающе а, относиться и говорить то что будет приятно услышать но... Ну я Видите, бывает не, ну то есть вот это вот все сомнение, то ли я говорю, надо ли это говорить, но вот как-то так уже бедная запуталась, боится, естественно, боится. Видите, брови подняты. Серьезно, вы извиняетесь перед подчиненным, если виновата, Господи, мне делать нечего, извиниться. я святая, так и. Права, да. Я святая. Смотрите, но само мнение просто зашкаливает. Отметьте, я святая, <свят> а я нет. <свят> так что, знаете, теперь она святая. Вот так вот. А, да не хочет попасть в немилость совершенно верно Канди вы обозначили вот это положение вот этой а, женечки подчиненной она боится что она сейчас ляпнет что-то не то поэтому и отступила поэтому и закрылась сумочкой но с другой стороны конечно же она могла испугаться камеры да она обычно как бы за камерой а сейчас ее снимают может быть это стресс от этого но я думаю что здесь все-таки больше стресс от того что ей приходится здесь конечно же не буду брать на себя такую ответственность я просто это это косвенная скажем так информация ну как бы мы рисуем образ нашего героя до да, наш, нашей героини сегодняшней. поэтому вот как элемент образа это вот еще отношения в коллективе да ну что я считаю довольно важным и ну, я считаю что здесь все-таки реакция не на камеры потому что они работают на телевидении так уж прям камер они вряд ли боятся а здесь все таки реакция на саму елену малышеву и соответственно вот такая вот реакция а, да а святость похожа на иронию вряд ли она так себя позиционирует возможно возможно это такая ирония на грани самомнения а, скорее всего даже так Понимаете, не, не важно вообще, как она, ирония это или, знаете, часто, когда произносишь часто одно и то же, ты в это начинаешь рано или поздно верить. Но вот здесь не будем долго на этом останавливаться, идем дальше. Следующий фрагмент. Говорят, что врач остается врачом, когда у него не менее 10 пациентов ведущая просто лиса молодец она все вопросы которые вот такие вот прям каверзные скользкие она вот так вот из этой позиции вы со мной люди ученые да вы понимаете что опуская челюсть мы даем противнику возможность подумать что мы слабые что мы драться не будем что мы а, такие беззащитные мы прячемся прячем вот эти свои бойцовские качества этим часто пользуются Многие манипуляторы а, и принцесса Диана. Вы обратите внимание, она всегда улыбалась, а, опуская челюсть. Вообще вот это вот хитрая уловочка женщины. Все женщины, которые сейчас смотрят это, а, вот кто сейчас, все женщины, поставьте, пожалуйста, плюсик в чатик мне. А, имейте в виду, что для того, чтобы задать какой-то каверзный вопрос, как в данном случае ведущая, для того, чтобы у мужчины что-то попросить, прячем челюсть. Поняли? Плюсики ставьте, пожалуйста. А, так, а я продолжаю. Тут пошли уже самые интересные вопросы. Пошло, пошла горяченькую, дали, что называется. Я вот такое слышала. Возможно, если, если вы. А, вот смотрите реакцию сейчас еще раз. День. Я вот такое слышала. Слушает каменное лицо, да, подбородок напрягла. То есть правда сейчас от малышевой не ждите. Дальше... Возможно, если вы это Смотрите, с отвращением. А, нижняя челюсть вперед, но челюсть опустила. Смотрите, вот, когда челюсть продвигается вперед, это равносильно тому, что вот задирается. В общем-то, это драка. Она собирается драться, но она скрывает свои бойцовские качества. Сейчас вот ей э, э, это скрытая агрессия, когда челюсть не поднимается, а она выдвигается вот либо в разные стороны, когда человек наоборот опускает челюсть и начинает ею двигать в разные стороны. Это, смотрите, под, э, человек э, хочет э, дать отпор хочет дать сдачи хочет драться но а, обстоятельства ему этого не позволяют. сейчас в данном контексте ему не надо показывать свои бойцовские качества и он а, поэтому прячет свою агрессию вот таким образом а, и здесь как раз мы видим что ей вопрос очень не понравился пошло отвращение пошла челюсть вперед а, значит что Скажите какому-нибудь врачу вас покушать Ага, ёрзает на стуле, отвернулась. А, да. Потому что вся наша, говорить... борьба, вся наша борьба посвящена тому, чтобы не было просчитанного количества пациентов. Потому что это уничтожает все, Она уничтожает, я как думаю, еще и личность. Ты просто должен... Это, собственно говоря, то, что ненавидят в профессии участковые врачи где дозированные 12 минут и за 12 минут ты должен все успеть а очереди контролируются а в россии люди считают что в очереди они сидеть не должны Ну здесь конечно же знаете я должна сказать что за бред она несет Ну что касается елены малышевой то когда я посмотрела интервью я поняла что врач она уже давным-давно не врач она давным-давно теоретик и демагог абсолютно не врач перед нами сидит и вот то что она высказывает она, знаете вот я как раз слушая ее я вспомнила фильм москва слезам не верит когда героиня муравьевой говорит ляпой уверенно это называется точкой зрения и вы знаете вот малышева как раз по этому принципу всегда и ляпает вот сейчас она доказывает нам, с вами что оказывается врач не должен принимать пациентов ну да безусловно может быть слишком много может быть пациентов должно быть меньше и должно быть больше времени для того чтобы врач работал с каждым более индивидуально да безусловно вот в этом плане я с ней соглашусь но ни в каких других она там доказывала что врач вообще должен вот доктор наук как она себя но ну, она да она дослужилась до доктора наук и все такое он не должен морать Свои ручки а он должен только поучать нас с вами и вообще высказывать свои мнения на центральных телеканалах вот и она она так считает понимаете она считает что вообще в принципе вот из ее высказываний я поняла что как она но ну, она считает что медицина и врачи не должны нести никакой ответственности ответственность за свое здоровье должен нести сам пациент вы представляете какую, какую бурду она несет вообще вот вы представьте вы приходите в поликлинику к тому же терапевту ну, про которого она говорит она видите ли хирург он должен работать там каждый день руками а терапевт не обязательно то есть терапевт не должен принимать много пациентов а он ему достаточно того что он знает вот какие-то свои ну то чему его выучили в институте и все, и он уже считай готовый терапевт. Вот представляете: вы приходите в поликлинику, вам терапевт, опираясь только лишь на знания из института, ставит диагноз. А, никакого опыта у терапевта вы будете лечиться от одного окажется а что у вас совершенно другое вот она абсолютно знаете как будто человек оторван от реальности вот я даже не не являясь медиком я бы не пошла к такому терапевту вот после ее вот этих слов я я поняла что к ней вообще ни под каким вообще предлогом нельзя вот идти как к врачу она абсолютно не врач она какой-то а, демагог который будет а потом она еще докажет что вы сами не правы она поставит вам диагноз, который абсолютно не будет соответствовать действительности, да? вы будете лечиться, а потом вы придете и скажете, ну а ты что вообще сказала, ну что что за диагноз вообще? она скажет, а вы сами неправильно меня поняли, а вы вообще сами не неправы что это вы вообще возмущаетесь да я вообще с не зашла до вас ну вот вот такая манера э, подачи материала с ее стороны и в общем то э, мне это очень сильно не понравилось а, и, ну вот э, я просто смотрела дальше и я ужасалась ужасалась тому что я видела а, значит э, идем дальше врач является врачом если он непосредственно каждый день вот не принимает пациентов. Ой. Конечно, безусловно. Потому что в нашей профессии, основа нашей профессии, это знания, которыми ты владеешь. А ты ими владеешь до конца дней замечательно замечательно вот плечи поднимает да, рассказывая подбородок напрягает нет качает конечно же подсознательно она понимает что она не права и вообще вот так вот если по ее теории то каждый выпускник института он уже может в принципе вести свою врачебную практику до да, на на высшем уровне а мы должны очередь записываться, к выпускникам институтов, неважно, как они учились, все равно знания они получили, зачеты они сдали, значит, все в порядке. Вот так же у нее, э, а, а как же вообще, практика, а как же, вот я знаю таких врачей, которые, которым запись вообще на. Ну, большая запись а вот к молодым врачам записи меньше потому что люди не так еще доверяют потому что э, молодым врачам нужно наработать опыт набить руку что называется этого она не учитывает то есть для, с ее с точки зрения она выучилась в институте и все это достаточно это все делает ее богом до, до конца жизни но ну, замечательно она у нас святая к ней вообще правила она создает и в общем-то к ней правила неприменимы а, да вот вот именно опыт получаешь только когда много пациента вот правильно вы пишете в чате а, странно у нее очень странная логика которая абсолютно не соответствует вообще жизни вообще действительности и дальше еще много много с ее стороны лицемерия Ну вот одно из этих лицемерий давайте сейчас прям посмотрим я совместила два фрагмента видео давайте посмотрим Почему-то нет позитива. Он говорит, ну ты можешь о позитиве рассказать? Я говорю, конечно. Первое. Тоже. Ну вот, кстати, как она попала на телевидение? Она пришла и рассказала там, но ну, видела, как, ну у нее там какой-то приятель вел какую-то программу, и она пришла, говорит, слушай, а почему нет никакого позитива? Он говорит, а ты можешь о позитиве рассказать? Она, ну конечно. И вот дальше слушаем весь ее позитив. Тут не один, а несколько фрагментов из ее интервью. Все сплошной позитив, который она несет на вообще вот всей своей деятельностью вот весь позитив давайте послушаем от елены малышевой то ответственность за здоровье переложена с каждого человека на медицину страны я вам говорю, вы вакцинированы от гриппа. Угу. Вот вы вакцинированы Нет. от гриппа. Вот вы не вакцинированы от гриппа. И, грубо говоря, вам плевать на то, что вы можете заразить ребенка, который до полугода не может быть вакцинирован от гриппа, и он погибнет от гриппа. Правильно? Вам плевать на это. Я, кстати говоря, очень просила, чтобы это внесли в Конституцию, потому что у нас там написано, что человек отвечает за охрану природы, за что-то там еще. Я говорю, внесите, что человек отвечает за здоровье. Мы сказали, нет, сказали эту часть не трогать. Поэтому наши Слушайте, вот я, меня умиляет вот это вот знаете такая милая улыбочка а, и при этом такие садистские вещи а, произносят внесите в конституцию что человек сам отвечает за свое здоровье то есть вся медицина все все на что мы платим налоги а, все это ерунда знаете заболел это твоя проблема вообще это это твои вообще сложности ты сам виноват Ты неправильно питался ты неправильно жил ты вообще дурак понимаете вот все что она говорит вот она такими а, культурными а, культурной речью медицинскими терминами а, с помощью каких-то манипуляций она нам доказывает что мы сами дураки понимаете что мы не имеем права требовать что в очереди стоять мы не должны мы не имеем права а, требовать чтобы нас медицина как-то вот обслуживала даже если мы вот отказались от прививки мы тоже дураки мы тоже виноваты да мы во всем виноваты понимаете она единственное что умеет это ответственность перекладывать на всех подряд при этом свою ответственность вообще вот никакой эмпатии вообще я не увидела когда она вот эту волосы женщине обрезала да вот прям даже не извинилась Посмотри на найдите этот фрагмент в интернете она даже не извинилась понимаете вот любой человек культурный до да, которого учили каким-то правилам приличия он хотя бы извиниться он хотя бы как-то скажет ой извините это ну вот здесь не было мы вам вернем эту кофточку и что а может она там не знаю она отращивает волосы мало ли она взяла и прям вот прям по корень обрезала волосы, даже так вот, как будто так и надо. Вообще хамка, вот реально хамка, и еще столько претензий, столько вот, этих вот, вот этой ненависти к людям. Люди все хотят, чтобы было здесь и сейчас, а в медицине так не бывает. Мне кажется, если людям скажут, люди, вы отвечаете за себя сами, а в России люди считают, что в очереди они сидеть не должны конечно, знаете, тут а, а, Поль де Крюи нашла слова а, сказал замечательные слова медицина это любовь иначе она ничего не стоит вот здесь вот конечно же любви в этом человеке вообще нет никакой а, сплошная ненависть которая прикрыта вот красивыми фразами такой вот а, интеллигентной внешностью да и ну и естественно наработанным именем а, которым она очень четко и хорошо и успешно торгует как мы видим а, да вот после мы поняли в каких объемах эта торговля происходит но а, все-таки давайте разберемся откуда это все берется да что что происходит да ну, что касается вот это вот вот а, лицемерие да мы видим очень четко что она пришла показывать якобы позитив на самом деле она просто пролезла на телевидение таким образом она поняла что а, людям сейчас надо пообещать позитив да может быть какое-то время она этот позитив давала потом она увидела что люди хорошо реагируют на э, вот эту визуализацию да и поэтому она пошла вот таким образом кроме того там эмоциональные игры но она она очень грамотный маркетолог она очень четко считала что нужно нам с вами показать да и она это показывает на самом деле очень четко работая на свой кошелек в первую очередь дальше следующий фрагмент то есть вы не знаете что у нас врачи чтобы заработать или как-то берут ну, видели до да, реакцию как она отреагировала не будут. переводы на карточку и вы никогда с этим не сталкивались видите опять вот эта саботирующая позиция не скажу вот когда она напрягает подбородок все она ничего не скажет вот по теме она не скажет она скажет если там будет ну, вот, что-то сказать для того, чтобы как-то ну, для себя, вот по вопросу просто саботаж. Я лично нет. Но я вот вам я сейчас об этом знаю. говорю, что я еще и там в пироговке с этим сталкивалась, например. А... Но ну, это плохо. Наверное, везде есть люди, которые что-то нарушают. Они есть и в медицине, и где-то еще, и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, это есть. Это глупо отрицать. Ну, я к тому, что вы продолжаете говорить о том, что у нас медицина бесплатная, а она как бы только внешне бесплатная. А когда ты ну, входишь, получается, что ты везде платишь. Вы просто понятия не имеете, что такое реально платная медицина. Да ты что? Вот это вот замечательно. Сказать в стране где зарплаты намного ниже американских например да в америке конечно же медицина платная например да вот или в каких-то других развитых странах а, да и там довольно дорогая эта медицина но там и зарплаты на порядок выше так что сравнивать нас с теми странами где люди получают по 10 тысяч долларов ежемесячно а сравнивать вот с платной медициной конечно же это кощунство и обратить внимание опять опять претензии то есть чего вы вообще хотите что вы вообще тут развякались? Да у меня у меня главный денег хватает на платную медицину значит работаете так чтоб вот ну конечно же она она как человек образованный культурный медийное лицо она конечно же так не скажет но именно так она явно и подумала а дальше идем Поэтому наши люди все хотят, чтобы было здесь и сейчас. А в медицине так не бывает. О, Мне... о, о как! значит здесь и сейчас оказывается вот у вас что-то заболело вы не имеете права в медицине так не бывает но ну, естественно если она меряет медицину по себе да вот если она считает что врачи в медицине а именно такие же теоретики как она то конечно же так и не будет никогда я очень надеюсь что она такой вот знаете ну, вряд ли все врачи вот по крайней мере а те врачи с которыми я общалась на сегодняшний день они явно не не таких взглядов и более ну, человечные по крайней мере люди а здесь вот прям сидит корона на голове да и высказывает свои какие-то отстраненные от жизни свои какие-то взгляды до да, претензии претензии как это вы можете требовать вообще кто кто вы вообще такие что если людям скажут люди вы отвечаете за себя сами. Мы, как государство, сделали для вас вот столько, диспансеризацию ввели. В мире нет диспансеризации, потому что это очень дорогое удовольствие. Но мы вам будем помогать бесплатно. У нас осталась бесплатная медицина в Конституции. Если вы за собой не будете следить, вы придете к нам платно. Так что, люди, не обижайтесь. Но мы, как страна, поддержим вас всегда. Это будет чудо поддержим вас всегда то есть конечно же вряд ли мы вас поддержим только за хорошие деньги если только а, да так фрагмент закончился но видите что у нее прям вот знаете такие гитлеровские какие-то взгляды вот прям настолько она закоренела в своих взглядах что переубеждать ее невозможно она переубедит любого понимаете ей не важно, у нее денег в горы не клюют как мы поняли из ролика навального она человек богатый обеспеченный с именем она вот в в плане медицины она любому доктору позвонит и примут ее без очереди там и ей в очередях стоять точно не надо наши проблемы ее вообще не касаются поэтому конечно же она подводит нас к тому что дорогие если вы сами виноваты в том что вы заболели то пожалуйста принесите мне денежку а почему мне так вот дальше мы это разберемся здесь конечно же довольно косвенно и она не хотела об этих вещах говорить ну она она все равно сказала ведущая просто браво а, ну дальше давайте идем следующий фрагмент в интернете стали продавать диету Елены Маушевой без всякого моего участия не вдруг позвонил по моему московский антимонопольный комит... вот, кстати обратите внимание как она сказала без моего участия Участие предполагает именно дележ прибыли, то есть участники, да, это вот из раз, ну психологически это из разряда прибыли ладно бы если бы она сказала без моего ведома да вот я не знала что они там продают да, может быть это что-то вредное вот она бы сказала другими словами здесь же без моего участия а здесь как раз акцент на том что кто-то воспользовался ее именем и стал получать прибыль и вот это ее больше всего задело. Отец, а, его руководитель и говорит это с вами согласовано это типа ваш бизнес Я говорю, нет я вообще вот я тут вот сейчас я вообще в шоке сейчас я посмотрю и так далее и потом вот этот вот антимонопольный смотрите какая прелесть а ей это безумно нравится вот то что антимонопольный я не удивлюсь если она сама это все организовала когда увидела ну вот в какой-то момент она увидела что под ее именем существует какой-то успешный бизнес а, и конечно же ей было выгодно что антимонопольный комитет или там кто а кто-то там включился да и вот помог ей отжать этот бизнес по сути а, вот это вот потирание рук это говорит об успешной сделки а, неважно она там сама она, кого-то направила для проверки или это случайно произошло во что я слабо верю но даже если это произошло случайно это было ей очень очень на руку и вот это вот расширение локтей это расширение пространства то есть это говорит о том что она как раз вот в этот момент получила свои вот расширения своих возможностей вот когда мы смотрите тут очень важный момент просто отталкивание локтем происходит по-другому а здесь вот смотрите она как будто крылья расправила вот это вот как раз сейчас этот жест, еще раз, давайте посмотрим, а, пронаблюдаем. Согласовано? Это типа ваш бизнес? Я говорю, нет, я вообще вот... вот ну, сейчас... кстати, возможно, это отчасти и было ее, ну, как-то там, может, какую-то копеечку ей перепадала. Но вот вот это пожимание плечами, может быть, она просто знала об этом. Ну, то есть вот это вот пожимание плечами меня настораживает. Ну, ладно, бог с ним. Это другие люди стали продавать диету от Елены Малышевой. Я вообще в шоке, сейчас я посмотрю и так далее. И потом вот этот вот антимонопольный комитет, он выпустил такое письмо, типа того, что если вы используете имя Елена Малышева, вы должны предъявить лицензионный договор с ней. И ко мне пришли какие-то люди, и я никогда не забуду, они мне показали, сколько там они миллионов долларов зарабатывают на этом, и предложили мне там какую-то смехотворную зарплату. Там... Ну, конечно, смехотворную зарплату, ну, естественно. Не, но ну, в принципе, ее тут можно понять, да, это ее имя, она на это имя работала. Да, и тут ей предлагают какие-то копейки, да. Но я думаю, что там очень с ее участием все это было, и ей это очень выгодно получилось. Ну, как ты вообще мне 2 рубля, у них миллион долларов. И в этот момент я поняла, я подумала, почему я сама этого не делаю? Во-первых, у нас все время идет проект сброс лишний. Мы рассказываем, как правильно питаться. То есть я все об этом знаю. Я врач, я много лет этим занимаюсь. Почему я не сделаю готовый набор? Mm -hmm. То есть увидела, она увидела на самом деле не то, что там кто-то под ее именем, там мошенники какие-то, еще что-то. Ее не это задело, ее задело, что они зарабатывают кучу денег, а она сидит вот там ей предложили какие-то копейки. Вот именно это. Даже если бы они, я прошу прощения за французский, но если бы они говно фасовали, да, и продавали бы успешно, да, за миллионы долларов, и ей бы предложили вот хорошую долю, она бы согласилась согласилась вот я думаю что так потому что здесь ее задело именно то что ей предложили очень мало понимаете а, так а дальше следующий фрагмент просто количество углеводов воз рекомендует 60 80 граммов в сутки сахара углеводов а ваша диета это примерно 110 120 граммов углеводов в сутки ну как бы вот Опять, смотрите, слушает. Напрягла подбородок, э, ну, в закрытой позе сидит. Это как раз там серия была неприятных вопросов. Еще раз вам отвечу. Сегодня можно уже даже не обсуждать детали. Потому что, еще раз, сто тысяч похудевших человек. Такой статистикой сегодня не может похвастаться никто. Ну, конечно же, аргумент железный. 100 тысяч похудевших а теперь если это действительно правда я зашла на ее сайт и вы знаете ну во первых что касается 100 тысяч похудевших да это это очень хороший показатель и это здорово стоимость ее вот этого вот на две недели диеты составляет минимум 9 900 то есть это получается что каждый человек из этих 100 тысяч как минимум один раз купил у нее вот этот набор за 9 900 а это ведь не один раз было да вот если похудели то соответственно они не две недели худели значит о чем это говорит? Давайте посчитаем. Я посчитала сто тысяч человек умножить на девять девятьсот. Это только если они один раз купили, это 990 миллионов рублей дальше идем дальше а, но ну, естественно это конечно же огромные деньги которые люди ей несут и будут продолжать нести я объясняю почему а, так уж получилось что когда-то в 2005 что ли году я худела а, у меня было 25 килограмм лишних и я тоже подыскивала себе диету но сначала там пыталась какую-то чудо диету еще что-то искала чудеса не наш но ну, вернее нашла там пробовала оказалось это все плохо и в итоге я стала читать литературу медицинскую там по диетологии ну то есть много я прочитала и выяснила что вот нужно считать калории двигаться больше считать калории там до сна за 4 часа не есть ну вот это вот все вот эти принципы они базовые они ну, вот, естественное похудение и это здорово да и вот таким образом я сбросила 25 килограмм но вы знаете там был один очень хитрый момент а, оказывается что человеку нужно вот считая калории есть минимум женщине минимум 1200 калорий минимум понимаете какой бы вес у нее не был там специальная формула есть по которой мы считаем сколько калорий каждой из нас надо кстати если вам это интересно я под видео потом а, сделаю там страничку где вот эту книгу я даже в книгу такую мини книгу брошюру свою сделала потому что у меня все подружки стали просить как я похудела я вот эту формулу там все а, все вот эти принципы я все это описала потому что я сама это ну я этим занималась довольно глубоко и серьезно потому что это касалось меня и как вы видите на сегодняшний день я держу этот вес так вот там очень важный момент если человек ест меньше чем 1200 калорий то смотрите организм конечно же сбрасывает этот ну лишний вес но как только человек начинает питаться в привычном режиме вот хотя бы там чуть больше вот это все чуть больше идет опять на лишний вес понимаете и э, в чем фишка в том что когда я зашла у нее на сайте я увидела что все ее вот эти вот наборы в день всего лишь 800 калорий ну, то, что она там экономит очень сильно, вот эти все ее вот эти диеты, они полностью на кашах, там, ну, на самых дешевых продуктах. Ну, то есть прибыль, чтобы маржа была побольше, это бог с ним. Это коммерсант, да, пускай она там барыжничает. Но вот что касается этих 800 калорий, она делает чудовищную вещь с теми, кто приходит к ней худеть. Да, они худеют, они реально худеют. Но как только они сходят с ее диеты как только перестают считать калории а она же за них эти калории считает она же им дает определенный рацион да как только они переходят на другой рацион, даже мало они едят но все равно любая вот каждая калория которая выше чем 1200 она откладывается лишним весом понимаете и люди как наркоманы уже подсаживаются на эту диету поэтому да, такие результаты и вы представляете какие деньги она огребает она просто подсаживает людей это это вообще нельзя этого делать и она там рассказывает про то что диетологи не диетологи там я врач я она, она отлично понимает какую вещь она делает страшнейшую и вот я это меня просто да, ну, возмутило прям реально потому что я это я это и перечитала и я это поняла потому что наш организм он когда идет период голода да вот 800 калорий это совсем голод голод и организм привыкает к этому жить ну вот в таких условиях привыкает жить вот представьте человек живет в голоде в голоде а потом раз он достиг уже нужного веса и прекращает вот эту диету и как только он потребляет 1000 300 калорий в день а это немного это на обычной еде там очень быстро вот эти 1300 калорий можно их даже ну прям за один присест это все съесть да? он сразу же набирает вот эти 100 калорий сверху а эти 100 калорий это лишний жир, это это опять все откладывается и опять все бегут к Елене Малышевой для того, чтобы похудеть на ее дешманских продуктах, которые там я посмотрела, там рацион вообще никакущий, там такая вообще билиберда, которую но ну, каждый из нас может вполне это все готовить. Я как только я смогу, ну найду вот эту книгу, я под этим видео обязательно Дам ссылочку, где эту книгу скачать. Вот я я брошюру собрала, там про низкокалорийные продукты, про то, как вот обманывают нас вот этими низкокалорийными, как вот есть продукты в которых вообще можно сказать отрицательная калорийность вот я на этом собаку съела ну, можете как, как хотите это называть шутка не шутка но я правда в этой теме очень сильно поварилась и поняла что ну, что за фишка я ни в коем случае это не мой хлеб это не мой бизнес поэтому я вам эту брошюру просто дам вы посмотрите если кому-то надо похудеть но ни в коем случае вот к елене малышевой за похудением не хочу потому что 800 калорий это представляете это это это вообще страшно для организма это чудовищный стресс когда человек человек вот организм живет долгое время в стрессе как только он получает свою вот конфетку а он рано или поздно выходит из этого да вот как рано или поздно вес уходит и человек думает а зачем мне дальше питаться вот этой билибердой он пере переходит на нормальное питание и он тут же набирает вес конечно же елена малышева для своей статистики там посчитала уже что он сбросил вес неважно что через полгода он опять придет сбрасывать а он уже знает дорогу он уже прикормленный возможно у них там и рассылка идет через полгода потому что они знают что через то время люди опять поправятся потому что ну, либо им придется постоянно питаться вот 1200 калорий высчитывать понимаете вот нельзя ниже 1200 это все это уже красная линия это уже все это ну то есть этого нельзя а, так что вот такая вот история, и здесь, конечно же, чудовищная манипуляция со стороны Малышевой, которая процветает просто на людях, которые, ну, не, не все же будут вот так вот, как я, садиться там в интернете искать литературу, в библиотеках искать, читать это все. А, не все, просто все хотят. вот Елена Малышева, это же имя. Если она сказала, значит так это это божество сказала, она же святая, да, мы же все слышали. Ну и вот и несут ей денежки то есть процветает она очень очень здорово и как мы посчитали почти миллиард рублей это если только каждый только один раз купил но как мы понимаем там несколько месяцев люди подсаживаются несут ей деньги и соответственно вот это огромный огромное количество денег которые елена малышева зарабатывает да кстати вот тема сегодняшнего эфира а я ее взяла потому что завидую елене малышевой, как кто мне кузнечик сказал или кто или Канди, я не помню кто там мне в начале эфира сказал что я завидую давайте вот на этой версии и остановимся а, так но мы не останавливаемся с нашим стримом давайте плюсики в чатик поставьте мне кто еще со мной кто не ушел плюшки есть а плюшки не в смете вообще сегодня уходить есть потому что это лишний вес и уже скоро спать поэтому Идем дальше, следующий фрагмент. А вы мне плюсики в чатик. Вы на первом канале, когда устраиваете вот эти марафоны, вы их э, кормите диетой Елены Малышевой, участников? Когда мы начинали, мы как раз рассказывали всем, как правильно питаться и так далее. И люди сами справлялись. Сейчас, конечно, проще всего вручить им готовый набор и точно знать, что они будут все делать правильно. Вы платите за это первому каналу? Как рекламодатель, который... Когда идет реклама, врагу. конечно, да. плать. А здесь, смотрите, какая большая хитрость. Вот сейчас мы с вами... Я вам объясню, как нас сейчас с вами пытаются обманывать значит смотрите есть два вида рекламы. вот прямая реклама это та, та за которую платят вот эти ролики рекламные которые мы с вами стараемся не смотреть, которые мы перелистываем, которые мы там ну как только он там в ютубе начинается как только появляется пропустить рекламу мы ее перещелкиваем и это это реклама прямая. А есть еще скрытая реклама которая ценится намного намного дороже у меня когда-то в двухтысячных годах был бизнес я открыла вот эти лавандовые мешочки саше но ну, вернее придумала вот такие вот штучки оформила авторское право и мне надо было об этом рассказать людям да как то вот рассказать что это такое И я прошла, пришла в рекламное агентство и мне сказали что вот смотрите если мы будем ролик снимать ну там допустим ролик снимать там или в этой в газете давать вот объявление какое-то да то это будет стоить но ну, предположим 10 рублей да а вот есть еще такая реклама которую делают э -э -э, так скрыто как будто бы человек Взял, попользовался и описывает свои ощущения, да, а, там в газете описывает, а, там на телевидении рассказывают, даже предложили передачу там на каких-то каналах, а, ну там снять, ну на тот момент какие были программы. Вот это стоило на тот момент, вот если там в газете 10 рублей там объявление дать, то статья уже стоила 100 рублей понимаете вот какая разница цен в 10 раз дороже и сейчас смотрите ведущая спрашивает говорит вы же вот тех кто у вас худеет вы же кормите как раз а, вот вашими же вашей продукцией на, на что она говорит ну да раньше мы как-то всем объясняли а потом поняли что это проще да не проще это это просто в качестве рекламы намного удобнее смотрите получается люди по-любому похудеют на 800 калориях конечно конечно же они похудеют, если они будут есть вот то, то, что дает Елена Малышева, да, соответственно, смотрите, какая шикарная рекламная площадка, это даже круче, чем просто ролики по, по телевидению крутить, вы понимаете, это просто фантастика, это, знаете, вот у меня есть много людей, которые занимаются, ну вот сбросом веса, да, вот профессионально, у меня даже вот на канале недавно Галина Ту́ выступала девочка она тоже диетолог она психолог она рассказывает как похудеть но у нее нет такой рекламной площадки, поэтому конечно же ей приходится находить реальные какие-то ходы да, реально как-то вот работать над контентом реально работать над тем чтобы у нее покупали а здесь смотрите такая рекламная площадка это просто вы знаете антимонопольному комитету как раз надо было задуматься не над тем как вот тех людей к елене малышевой отправить а над тем что елена малышева уже просто оборзела оборзела и она уже земли под собой не, чует, не чувствует вот вы знаете надо как-то на законодательном уровне запретить ведущим программ заводить такие бизнесы и вообще кормить людей своей продукции. Да она вообще оборзела. Вот реально, это просто, я не знаю, какие у нее там связи или что, за что ее так вот прям держат, да, ей позволяют такие вещи вообще неслыханные. Она вот любого диетолога, получается, она сразу, какая тут конкуренция? Тут никакой конкуренции абсолютно нет получается что монополия на похудение только у елены малышевой которая просто подсаживает людей на свои диеты вот и все это преступная вообще махинация, махинация. вообще вот это я вообще в шоке это наглость причем она сидит видите паузу такую выдержала она не хотела вообще не хотела говорить и видите как она формулирует слова сейчас я еще раз вам покажу вручить им готовый набор и точно знать, что они будут все делать правильно. Нет, точно знать, что этот продуктовый набор покажут по телевидению, по Первому каналу, и точно придут все телезрители покупать этот продуктовый набор. Вы платите за это Первому каналу? Как? Вот смотрите, пауза. Рекламодатель, который Когда идет реклама, ногу. конечно, да. платим. Вот когда идет реклама понимаете реклама вот рекламодатель предположим та же моя вот э -э -э -э приятельница которая выступала у меня на канале галина турецкая она придет на первый канал с нее возьмут те же самые деньги за ролик предположим до да, который она там покажет а рядом с роликом елены малышевой Ну вот представьте в передаче всю передачу рассказывают о том какая классная диета у елены малышевой показывают ролик Галины Турецкой, предположим, и показывают ролик Елены Малышевой. Кому вы все пойдете? Да, конечно же, к Малышевой. Потому что вся программа была про Елену Малышеву. Про то, как да вы же видели эти чудеса похудения. А какая-то там турецкая пришла. То есть здесь конкуренция вообще сразу вот на, на корню зарубается. У нас один диетолог, получается, в сия России. Это Елена Малышева. Конечно, у нас рекламные ролики идут диет. Как только появилась диета, и мы пришли на Первый канал, мне никогда не приходило в голову, прийти к руководству Первого канала и сказать, вы мне разрешите бесплатно э крутить свои ролики, а я буду продавать за деньги. По-моему, это пошло. Ну вот обратите внимание она не говорит давать свою еду там показывать свой лейбл она говорит крутить свои ролики вот в это рекламное время которое естественно продается да она готова там заплатить какую-то копеечку по ее меркам это реально копеечка потому что она рубит намного больше денег на том что вот в основной передаче показывают ее показывает ее диету вы представляете это просто вообще я, я не знаю любому предпринимателю такого даже не снилось это это просто сказка для любого предпринимателя и она вот в этой сказке живет естественно я даже удивляюсь что только там про один дом рассказывал навальный потому что ей в пору летать на частном самолете причем не, не туда где у нее дом а здесь вот до Останкина может быть в ближайшее подмосковье то есть этот человек может себе позволить учитывая ее масштабы а, да дальше так. когда вы на первом канале на всю страну показываете свою клинику частную платно это реклама во первых я, никто не знает что я показываю Реклама является то что имеет у... Вот то что она сейчас рассказывает юридически она нам сейчас а, разжевывает юридические истины а вот фактически, фактически, она нам с вами врет. Название телефоны, адреса и, э, Назв... и название хотя бы. Хотя бы название. Моя клиника, конечно, имеет название. Но это когда вы говорите, острово. Безымянный... Мы островок. это делаем, у нас мы это, это делаем. Делаем. Вы у нас хотите сказать, ли? что никто не... Смотрите, закрылась. А ей очень не нравится, что ведущая копает туда. Понимаете, что это в вашей частной клинике? Я даже не знаю, понимает ли вообще кто-то, что у меня есть частная клиника. Ну, закрыть, Потому что да. я, когда делала программу здоровья, я все время говорила... Наша клиника, а у меня клиники не было. А я все равно говорила, наша клиника. Конечно, она подготавливала почву, ребят. Она говорила, наша клиника, не потому что там... Она четко уже знала, она у нее был бизнес-план явно. Этот человек не будет говорить просто так, да, наша клиника, не зная, что через месяц у нее откроется ее клиника. Вот и все. А что вы имели в виду? наша клиника ну, просто у нас такая я я сейчас говорю наша клиника наша телевизионная клиника у нас одно правило только самые лучшие врачи а, слышите но ну, тут вообще сейчас пошла вообще такая ну, наглость наглость просто в высшей степени а, смотрите получается весь ресурс первого канала а все врачи которых она приглашает к себе на программу они все работают на репутацию ее клиники. Давайте послушаем. Россия и мир работают в нашей клинике. При этом ко мне приходят врачи России и мира, не имеющие отношения к моей ныне существующей частной клинике. Ну конечно же приходят самые лучшие врачи, а, приходят люди, которые действительно профессионалы своего дела, выступают на первом канале и думают, что они свои знания, свои вот свой опыт несут зрителям первого канала. На самом деле зрители воспринимают их как бы сотрудниками этой нашей клиники, понимаете? Вот естественно туда приходят только самые интересные, самые лучшие. Ну вот те, на которых там смотреть. Ну там отбирают, естественно, там отбирают людей, ну адекватных, да. Туда не придет какой-нибудь, не знаю, дядя Вася с красным носом и не скажет: я тут участковый врач и вам пришел сказать, что вы все сами дураки, потому что вы болеете. Приходят грамотные люди, да, которые дают какие-то рекомендации дают от себя они не думают что они работают на репутацию клиники елены малышевой а по сути косвенно они как раз нарабатывают именно эту репутацию понимаете в чем фишка она и в этом тоже выигрывает вообще я, я в шоке насколько вот, вот схема вот везде вот в каждом в каждом элементике работает на ее карман вообще поразительно насколько вот она грамотно все просчитала и как ей позволяет руководство вообще руководство первого канала они что совсем лохи я не пойму вообще как это происходит как вот антимонопольный комитет куда он смотрит вообще что происходит вот вот перед нами сейчас монополист сидит который просто всех и кроме того дальше давайте сейчас она сама все расскажет Ирина Васильевна, ваш бизнес, в какой области, у вас же его много? Ну, прям, я даже поразилась, Global насколько 2, вы бизнес -леди. И медицинский центр два. Еще ваш. Ага. Смотрите, как она сжала губы, она не хочет говорить, она не хочет произносить сама. И смотрите, ведущая сама произносит, какие у нее бизнесы. То есть это сидит как партизан, вообще ничего сама не рассказывает. А, а ну ведущая молодец, подготовилась. Если б не подготовилась, так мы с, с вами бы и не узнали вообще сайт здоровье Инфо. Ещё. Смотрите, подбородок поджала, ах вы же суки, узнали, да, прошу прощения, но у меня эмоции, я человек, я не могу, да, у меня зависть, зависть, кто там, это вот. у нас там, по сути, делает, а франшизы по всей стране, и губы облизала, Ваши диетологических центров, ну это два бизнеса, диеты и медицинский центр. да, и еще агентство PM, спиман, ага, ага, смотрите, как, знаете, мне сейчас напоминает вообще какую-то такую интересную историю, что она сидит и старается, вот реально партизан перед нами, который старается как можно больше информации утаить. И ведущая такая раз понемножечку, понемножечку дает, ну, пытается как-то разговаривать, а это сидит, закрылась такая вся... Ну что она еще знает? может ну, может заводик, может, про заводик она не знает, может, про это не знает, но сидит в надежде. И вот каждый раз так удрученно. Ну да, ну да, ну да. Короче, так вот все все у нее падает вместе с каждым перечислением. Это тоже ваш бизнес? Угу. Какой... Ой, ой, ой, мне жалко на нее смотреть, как двоечница. И больше всего приносит вам доход. Смотрите, подбородок поджала, вжалость такая вся. Медицинский центр вообще не приносит да. Вообще не приносит. Вы представляете, медицинский центр вообще ей не приносит денег. Но это абсурд вообще, вот даже человек не знающий этого бизнеса скажет, ну что вообще, что вы врете. Но это реально вранье. Полнейшее. но как медицинский центр не может приносить ей деньги но даже если бы действительно медицинские центры были так нерентабельны то тогда бы вообще их и не было согласитесь а здесь медицинский центр это значит даже если бы она на равных условиях со всеми работала медицинский центр все равно приносит прибыль но я знаю руководитель ну вот хозяев некоторых медицинских центров они живут вполне на нормально, да, конечно, в нашей стране там много сложностей у предпринимателей, я согласна, но это не такой уж нерентабельный бизнес, скажу я вам. Но даже при том, что а, даже если она на равных со всеми была, она бы все равно имела прибыль. А здесь, смотрите, на всю страну ее медицинский центр априори считается самым лучшим. Куда пойдет лечиться тот же самый, не знаю, ну какой-то олигарх, да, ну, хотя вряд ли он пойдет к ней, учитывая ее, ну, наверняка люди, знающие и имеющие деньги, к ней не пойдут, но тетя клава например которая там денежку насобирает посмотрев все передачи елены малышевой до да, научившись какать а, и, и все остальное она естественно скажет ой ну у елены малышевой да пусть это в обычном медицинском центре стоит там 10 рублей а я пойду за сток или не малышевой это же гарантия это же телевидение это же первый канал не, не будут же туда брать каких-то непонятных аферистов я лучше соберу денежки мне дети помогут да и я схожу лучше к елене малышевой а вот так вот ну, психология любого человека да а так же как и с диетами то же самое так что пусть она не врет что это ей не приносит деньги я уверена что ей как раз это приносит огромные деньги и относительно других медицинских центров ее медицинский центр всегда будет в шоколаде пока на первом канале будет вот это лицо Елены Малышевой. Доход 0 Да, да, да, ноль. Ну прям ноль, ну, Вот прям ноль. Да, верим мы все. Свежо предание довериться да, с трудом. Видите, такое страдальческое лицо. Боже мой, при этом что она там с губами? Давайте еще раз. Носит доходной. Видите, Диета... облизала, сжала. ну, нет, смотрите, это это саботаж. Я, я вам ничего не скажу, я я ни в коем случае не признаюсь. А, ну, ладно, хорошо, а, пусть так как... сейчас, как сейчас очень много. долгое время, конечно. да, диет сейчас очень много, да, прям конкуренция заела, Елена Малыш. боже, какой абсурд. сейчас, в принципе, основной, конечно, доход. Даже не доход, а на телевидении все-таки я получаю и зарплату как ведущий, и так далее. Конечно, это самое главное. Вы хотите сказать, что из всех этих бизнесов вы Видите, видите, напрягла подбородок, да? Что вы получаете на первом канале? Конечно, потому что я там получаю а. как бы зарплату как звезда и так далее. Врет, как дышит ребят она врет вообще и не стесняется ни грамочки. ну вы видели что много жестов того что она просто скрывает информацию просто вот она не хочет эту информацию говорить но даже если ну вот как она описала она сказала что медицинский центр ей ничего не приносит диета тоже не приносит но как она сама сказала 100 тысяч похудевших это почти миллиард рублей ребят это это как минимум почти миллиард рублей это ничего, это, ну, то есть она поставила, ну, как бы одинаково описала, что диета там, медицинский центр одинаково ничего не приносят. Это ä, как, ä, это у вас ничего, да, вы много кушаете, <сurman> называется, <сurman> как в смысле зажрались. Да, вот вот оно, пожалуйста, лицо э, э, человека, который. Э, э, пользуется пользуется очень очень активно своими возможностями которые она в свое время получила с помощью хитрости хитрость заключалась в том что она обещала нести позитив какой-то позитива мы так и не увидели а увидели разбогатевшую очень сильно разбогатевшую на, наших, на нашем доверии женщину причем вовсе она не медик как она себя позиционирует просто грамотная а, речь а, с медицинскими терминами делает свое дело вот и все а, да потому что конечно же настоящий медик так бы ну вот не относился бы не заявлял бы такой чуши такого бреда который она несла да и вот еще напоследочек по поводу того как она относится к собянину давайте посмотрим вы вы сами это все увидите я давайте я даже комментировать не буду вы посмотрите и напишите мне в чате как как она к нему относится зачем вы поддерживали собянина на выборах вас попросили? Вы знаете, я к нему очень хорошо отношусь. Правда, искренне. С удовольствием его поддержала. Напишите мне в чате, что вы увидели. Она искренне хорошо к нему относится. Но, конечно же, она к нему сейчас относится так, как надо относиться. Но в случае чего Собянину вряд ли стоит рассчитывать на ее поддержку потому что ну да да да, да. давайте давайте <с� -eurs> да конечно же там очень четко невербалика говорила о том что он абсолютно она, она к нему хорошо не относится а просто сейчас вот ну опять перед тем как сказать она опять напрягла подбородок то есть правда от меня не ждите здесь будет очередная утка я в очередной раз вам совру сказал ее подбородок и дальше она стала говорить как она искренне к нему хорошо относится и так так так хорошо относится к недоразумению по, по фамилии собянин вот примерно так она и относится собянин еще один источник дохода да, совершенно верно он ей противен да и это тоже верно а, так, подбородок поджала, ей выгодно его поддерживать. Плечами пожала. Да, совершенно верно. Вы уже у меня а, я уже видите, сама даже ничего не сказала, но вы все увидела. А, ну, насчет любовники это вы уж загнули. <р içert> я думаю, там а, все э, не, не так радужно. <р içert> Подбородок живет своей жизнью. Да, подбородок живет нашей жизнью. Он нам дает сигналы королевские игры. У них там у звезд. Собянин шестерка. Хорошо бы Собянина на разбор тоже. Пожалуй, плечами. Да, вы все увидели, и вы умнички. Вот такая вот у нас сегодня героиня нашего разбора. Ой, мамочки, я почти полтора часа. А, да, ну вот такая вот зачем она пошла на это интервью. Я не знаю, зачем она пошла на это интервью. Вообще, я не знаю, зачем люди идут на интервью, но многие из них потом выходят с этого интервью просто разбитыми. Оно. Конечно же, это ее выбор, и что <смех> она нам дала много информации, а слепой не увидит, а мы, мы с вами все должны видеть. Вот вы знаете, завершение нашего эфира хочу закончить с такими словами Данилевского. Человек имеет право быть плохим художником или плотником, но не имеет права быть плохим врачом. Вот сейчас перед нами был плохой врач скорее даже просто хороший маркетолог под личиной врача так что если вы вдруг захотите похудеть или обратиться в клинику то пожалуйста обходите 10 а то и 20 дорогой елену малышева ничего хорошего там вы не найдете кроме хорошего маркетинга вам через полгода после похудения обязательно позвонят и обязательно вы к тому времени наберете лишний вес. А я уверена, что в, в качестве ну вот медицинский центр наверняка а там цены намного дороже за счет имени. А имя абсолютно пустое. Никакой ответственности там не больше. А там скорее в случае каких-то недоразумений у нее больше ресурс для того, чтобы вам доказать, что вы сами дураки. Поэтому вот так, к таким людям очень не рекомендую ходить. А с такими людьми не рекомендую связываться и не рекомендую вообще смотреть а, ее как ведущую. Но ну, это уже сами смотрите, потому что а здесь если вам интересно продолжайте но я для себя вообще конечно больше не хочу смотреть на это лицо и на эти все ужимки, на все эти а, все это хамство в отношении людей которым она обрезает горловину и даже не извиняется а, да и вот это все с таким умным видом как будто все ей что-то должны да я конечно разочарована но посмеялась на славу да спасибо большое вам за участие поставьте по 10 бальной системе как вам сегодняшний наш разбор затянула я конечно наш эфир обрежу начало в конструкторе но к сожалению больше часа получается вот так вот мы сегодня позанимались да под этим видео я не не сегодня но через какое-то время помещу ссылочку на брошюру свою вот как я худела возможно кому-то из вас она поможет возможно кто-то из вас вот с помощью нее я так понимаю у малышевой та же самая система только с с какими-то вот своими хитростями которые она использует для своего маркетинга опять-таки а, да как Елена написала, вы сегодня подняли сами себе настроение. Да? Я сама себе подняла настроение. Это точное слово, это точное определение того, что сегодня произошло. А да, а, так, звук пропадает у меня одной. А так, так, так. А канди прошу прощения и вы не говорили ничего. но кто-то я не помню в чате написал про зависть ну и я подхватила я просто поржать ребят я ни в коем случае ни на кого никогда не обижаюсь а, у меня сама ирония присутствует поэтому в комментариях можете писать что вы считаете нужным единственное не оскорбляйте друг друга потому что мне очень неприятно когда вы там а, но как-то вот эти вот вещи а так вообще говорите все что хотите и по поводу меня и по поводу моего внешнего вида и что я говорю и что я завиду не знаете все равно я все равно продолжу свое свое де дело вот это дело сплетницы и завистницы да ладно спасибо вам большое что вы провели вечер этот со мной а завтра а кстати если хотите завтра я могу если получится прямой эфир из студии дом 2 тоже поболтаем. Ну а вообще вот по поводу Тарасова я его уже скачала я его уже там поставила себе меточки где там что показать а, я думаю что завтра наверное уже не смогу давайте на субботу запланируем а В субботу я его обязательно разберу и мы с вами пройдемся по нему там тоже есть интересные фишки ну конечно я не знаю вот елена малышева по моему всех переплюнула а, ладно все спасибо вам большое за ваше внимание за то что вы со мной а Тарасову хочу разбор. Ой, Наталья, выш моя хорошая. А, так, да, спасибо за, за эфир. А, да, Канди, я прошу прощения, что я там на вас наехала. А ни в коем случае ничего плохого я же вас люблю вы же знаете так что тут, тут, тут все по любви в семье можно и, и сказать что-то не так все равно все друг друга любят поэтому а у нас с вами такая семья Все, а, про, так все желаю вам хорошего вечера а, любви процветания всего самого-самого лучшего пока пока